Свет – это загадочное явление. Тысячелетия понадобились ученым, чтобы разгадать его природу, в том числе и особенности движения света. Вплоть до 17 века считали, что свет распространяется мгновенно, а скорость его бесконечна. Но с появлением телескопа было обнаружено, что свет перемещается от одного космического объекта к другому с задержкой, а это означало, что свет имеет скорость. Впервые рассчитал скорость света датский астроном Олаф Ремер в конце 17 века в процессе наблюдения за перемещением света от спутников Юпитера к Земле. Позже ученые измеряли и уточняли скорость света разными способами. Точную величину получили, когда измерили скорость света в вакууме. В переводе с латинского это слово означает «пустой». Вакуум – это пространство, свободное от вещества. Получается вакуум путем откачки воздуха из какой-либо емкости. И оказалось, что свет преодолевает за одну секунду расстояния около 300 тысяч километров. А это значит, что скорость света составляет 300 тысяч километров в секунду. Эта физическая величина обозначается латинской буквой c. Это невероятно высокая скорость. Кроме того, это самая высокая скорость, которая возможна в нашей Вселенной. Скорость света невозможно преодолеть. Ни один объект не может двигаться со скоростью выше скорости света. Более того, ни один объект не может достичь скорости света. К таким выводам пришел выдающийся физик 20 века Альберт Эйнштейн. Перед вами два великих ученых – Ньютон и Эйнштейн. 200 лет физика, а точнее механика, базировалась исключительно на законах Ньютона. Мы говорили о них в ролике «Прорыв в космос». Но при скоростях, близких к скорости света, классическая механика перестает работать. Законы Ньютона, как оказалось, действуют только в земных и близких к ним условиях. А чтобы объяснить, что происходит в далеком космосе, в котором царит скорость света, нужна была новая теория, и она появилась. Это теория относительности Эйнштейна. Эта теория перевернула общепринятое представление о мире и стала базисом современной физики. Мы тоже будем опираться на нее в ходе нашего путешествия, так как она объясняет взаимоотношения между объектами во Вселенной. «Все в мире относительно», – говорил Эйнштейн. «Все рассматривается относительно чего-то». Так поезд с пассажиром движется относительно фонаря и других объектов, находящихся на Земле. Это замечает пассажир при взгляде в окно но относительно вагона, в котором он находится, пассажир не движется. Относительно наблюдателя на Земле, согласно теории Эйнштейна, сокращается размер, изменяется форма объекта, движущегося со скоростью близкой скорости света. Таким сплющенным увидели бы шар со стороны, а для человека на шаре он бы вовсе не изменился. Еще одно интересное явление наблюдается при скоростях, приближающихся к скорости света. Замедление времени. Чем быстрее движется объект, тем медленнее течет его время относительно наблюдателя. Например, если бы космический корабль долго двигался со скоростью близкой к скорости света, то время на таком корабле шло бы гораздо медленнее, чем на Земле. На борту корабля астронавты не заметили бы ничего необычного, но на Земле могли бы уже смениться поколения. Подобные сюжеты встречаются в научно-фантастических книгах и фильмах, таких, например, как «Контакт» Карла Сагана, известного астрофизика. А герой фильма «Интерстеллер» отправился в путешествие, когда его дочери было 10 лет. Через несколько лет он возвратился, почти не изменившись, а на Земле прошло уже 70 лет, и он нашел свою дочь в окружении детей и внуков. Факт замедления времени наблюдается на искусственных спутниках Земли, правда, составляет он доли секунды но без учета этого отставания не смогла бы правильно работать система спутниковой навигации GPS, определяющая точное местонахождение объекта на Земле. Вот знаменитая формула Эйнштейна Е равно mc квадрат, где С скорость света, М масса, Е энергия. О том, что собой представляет энергия, смотри в отдельном ролике. Ученый показал, что масса растет вместе со скоростью, достигая бесконечного значения, когда скорость тела становится близкой к скорости света. Для того, чтобы обеспечить движение такого объекта, потребовалась бесконечная энергия. Поэтому движение со скоростью света невозможно. И только частицы света, фотоны, движутся со скоростью света. И это возможно потому, что они не имеют массы, поэтому они постоянно находятся в движении. Свет принят за основу для определения гигантских расстояний в космосе. Об этом мы расскажем в следующем ролике.